с правом решающего голоса сегодня присутствует у нас Панов Николай Николаевич новый, вновь назначенный член комиссии, и Данилова Екатерина Алексеевна. В следующий раз, надеюсь, нам присоединится. Значит, сегодня у нас, таким образом, сегодня на заседании комиссии у нас присутствует 6 членов комиссии с правом решающих голосов. из 10, в принципе, в полном умеете, поэтому заседание открываем. Предлагаю... Проект повестки дня. 16 вопросов. Первый вопрос о плане мероприятий территориальной избирательной комиссии по обеспечению пассивного и активного избирательного права граждан, являющихся инвалидами при проведении Санкт-Петербурга выборов 18 сентября 2016 года. Второй вопрос о времени предоставления помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний. Третий вопрос о распределении средств федерального бюджета, выделенных территориальной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы. Четвертый вопрос о распределении средств бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии номер 6 на подготовку и проведение выборов депутатов законодательного собрания. Пятый вопрос о поставлении срока выплат дополнительной оплаты труда вознаграждения членам территориальной комиссии номер 6 о утверждении графика работы членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса в июле при проведении выборов депутатов госдумы, об утверждении графика работы членов ТИК в июле при проведении выборов депутатов ЗАГС, о досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка 1093, о назначении члена участковой комиссии 1093 место о назначении председателя участковой избирательной комиссии номер 1093 о досрочном прекращении полномочий члена УИК 1105 о назначении члена участковой комиссии 1105 вместо выборшего. о досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии 1122 о назначении члена участковой комиссии 1122 вместо выголосованого и о назначении председателя участковой комиссии избирательного участка 11-22. Последний вопрос ⁇ о кандидатуры для исключения из резерва состава участковой комиссии. Кто за предлагаемую повестку дня? Предлагаем проголосовать за 6 единогласно. Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня. Предлагаем... Предлагаю ее в соответствии с постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 30 июня. Номер 153.14. Утвержден план мероприятий по обещанию пассивного и активного избирательного права при проведении в Санкт-Петербурге выборов 18 сентября для граждан, являющихся инвалидами, для избирателей, являющихся инвалидами. И этим же постановлением территориальным избирательным комиссиям рекомендован, рекомендовано в срок до 15 июля подготовиться утвердить планы мероприятий по обеспечению пассивного и активного избирательного права граждан, являющихся инвалидами. Таким образом, предлагается на обсуждение комиссии проект плана. Данный план подготовлен совместно с отделом социальной защиты населения красносельского района согласован э, с отделом, совместно с отделом культуры молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями а также при его разработке участвовал председатель местной организации э, местная организация санкт-петербургская городской организация ну, в общем всероссийского общество и э, вот я Член, то есть в принципе, по, по электронной почте рассылала, кто-то, кто, кто чуть пораньше подошел, уследит комиссии уже ознакомиться с этим планом. Основные мероприятия там включают э, э, обеспечение избирательных прав инвалидов разных категорий: инвалидов по зрению, инвалидов по слуху и инвалидов э, с ограниченными физическими возможностями. То есть, в принципе, все то, что э, в общем-то, из года в год делалось в основу литейных 5 которые из года в год выполнялись комиссии, просто раньше такого плана не Ну и дополнительно там по возможности есть есть необходимость по заявкам жителей района избирателей. Он был раз, разослан Да, он был разослан Поэтому, если нет возражений, я предлагаю Тебе поставить... Нет, у, меня, у меня были возражения, но в да. коррективном варианте вы сами уже в страницу. У меня возражения нет. Ну, таким образом, коллеги, ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы утвердить план мероприятий территориальной избирательной комиссии номер 6 по обеспечению и активного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами? при проведении выбора 18 сентября 2016 года согласно уважаемым за жизнь и пенокласса. Также предлагается опубликовать это решение на сайте территориально-избирательной комиссии. переходим к обсуждению второго вопроса о времени предоставления помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания. В соответствии с пунктом 3 статьи 50 Гарантиях избирательных прав и правового участия в референдуме граждан Российской Федерации, э, частью 3 статьи 67 закона о выборах депутатов Государственной Думы и э, пунктом 3 статьи 56 закона о выборах депутатов законодательного Собрания, э, а также постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Территориальная избирательная комиссия должна установить время предоставления владельцам, со, время предоставления собственниками, владельцами помещений, которые находятся в государственной или муниципальной собственности по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших в список кандидатов, для проведения агитационных и личных мероприятий в форме собраний на выборах депутатов государственного и в предлагаемом проекте решения предлагается установить следующее время, будние дни с 17 до 19 часов, выходные и праздничные дни с 11 до 13. Текст по выходным не А, не, не, не. Вы же а, читаете по нему. нет, Вы считаете, я понял. Я-то его читал. Я уже все прочитал. А, что а можно да. да, таким образом вот выходные с 11 до 13. Ну вот я уже могу сказать? Да, конечно. Да, вот у меня были сомнения по поводу того, что малый срок с 17 до 19, и с 11 до 13 выходные, это довольно короткий срок. Вот мы уже обсудили перед началом заседания. Мне казалось бы, что надо как-то этот срок увеличить. Но вот возникло другое предложение, Дарья Александровна, наверное, его озвучит. Да, в качестве предложения утвердить предлагаемый есть, протокол проект решения что... и внести запись в протокол о том, что при необходимости оказать содействие кандидатам в депутаты в организации предоставления помещений э, в иное света. время э, значит, для проведения мероприятий в форме собрания. То есть, если будет такая необходимость, если у кандидата возникнет. Э, так, желание, мы напишем письмо так, там какое-то обращение, просьба, в какое время, да. значит почему это время, потому что во-первых оно предварительно согласовано с, ну скажем так, оговорено и согласованное оно максимально удобно, более а, это государственные муниципальные помещения, которые относятся к государственной муниципальной собственности, эти помещения, ну, естественно мы понимаем, то есть они действуют Работают э, в своем определенном режиме, и мы попытались максимально режим работы э, организации, которые подведомственные администрации района, скольного образования, учесть их режим работы. И в то же самое время, э, ну скажем так, да и вечерние дни, часы есть, и выходные, и праздничные дни, то есть кандидаты, которые желают встретиться с работающим населением, они имеют возможность и пригласить людей и выходные и праздничные дни. Поэтому предлагаю принять данное решение в э, ну, протоколе, да, что при необходимости в случае обращения кандидата показать им содействие в организации предоставления помещений в новое время, нежели установлено на нашим решением. Кто за предлагаемое решение за 6 и накладцев? Так, переходим теперь к третьему вопросу повестки а дня. Нет. Значит, да, а, это а. наш главный бухгалтер. А, вот, извините. Когда нас тут представили, да, думали, что у нас сейчас Вот лент любите этот контроль. осталось 7 человек. Да что, Александру не доверяете, что ли? Доверяю, напроверяю. проверяю. время причём. Да, надо остановиться. Паранойя. нас далеко. Да. Распределение средств федерального бюджета выделенных в Территориальной избирательной комиссии номер шесть на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации докладывает главный бухгалтер Территориальной избирательной комиссии Московская Анна На прошлой неделе, 7 июля, Санкт-Петербургской избирательной комиссии было доведено финансирование на мероприятия подготовки к по проведению выборов. по выборам. Государственную Думу с федерального бюджета в размере 7 323 700 рублей, из них 6 761 500 рублей для участковых избирательных комиссий и 562 200 рублей для территориальной избирательной комиссии. По выборам законодательного собрания из бюджета Санкт-Петербурга в размере 4 миллиона 637 тысяч 800 рублей, из них 3 миллиона 581 тысяч 900 рублей для участковых избирательных комиссий и 1 миллион 55 тысяч 900 рублей для нашей арены комиссии. Для того, чтобы получить право расходовать выделенные средства, решениями комиссии должны быть утверждены сметы расходов для участковых избирательных комиссий до 18 августа для нашей территориальной комиссии сегодня на нашем заседании. Смета расходов по выборам в Госдуму включает две статьи расходов. Первая статья составляет 506 800 рублей, это на выплату дополнительной оплаты труда вознаграждения, и вторая статья 55 400 рублей, это начисление дополнительной оплаты труда штатным сотрудникам комиссии страховой внос в одежды фонды. Смет расходов по выборам законодательное собрание включает пока 5 статей расходов. Первая ⁇ это 687 400 рублей на выплату дополнительной оплаты труда. Вторая ⁇ 38 000 рублей на счет денежных страховых Третья статья ⁇ 5 000 рублей ⁇ это почтовые расходы. 20 000 рублей ⁇ расходы на приобретение канцелярских товаров. И 305 500 рублей ⁇ другие расходы связанные с подготовкой проведения выборов. За счет этих средств мы можем включать гражданско-правовые договоры на транспортные подгрозы разгрузочные работы по производства, курьерские, упаковка, сортировка, все и тому подобное. В дальнейшем СМИ могут меняться несколько раз. Ожидается поступление дополнительного финансирования и также возможна корректировка плановых расходов в процессе осуществления фактически. Передировка расходов расходов будет осуществляться также с участием всех членов комиссии, да, либо непосредственно. Да, да, решение? Да, решение. Да, решение да. Не так, ну, Таким образом, я предлагаю проект решения в целях подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы. А также утвердить, смету расходов в территориальной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов. Есть, принципе, это расходы у нас составляет Кто за данное решение? За. 6. ,1%. Следующий вопрос повестки дня. Распределение средств бюджета территориальной комиссии на подготовку проведения выборов депутатов в законодательном собрании. Уже вопрос тоже дал информацию, поэтому предлагаю принять данное решение, утвердить, утвердить распределение бюджетных ассигнований по расходам бюджета на финансовое решение подготовки и проведения выборов депутатов законодательного собрания, и утвердить тебе эту расходу в Телевидение избирательной комиссии. Кто за данное правильное решение? Да, 6 и 30. Следующий вопрос у нас 5 устновлении сроков выплат дополнительной труда территориальной избирательной комиссии с правом, голос, на Думы и Думы. В, общем, в соответствии с, с постановлением центральной избирательной комиссии о размерах и порядке выплаты компенсации дополнительной оплаты труда вознаграждения членам избирательной комиссии с решающего голоса работникам аппаратов. Э Решением территориальной избирательной комиссии должны быть установлены сроки выплаты вот этой дополнительной оплаты труда членам комиссии э, с правом решающего образа. Таким образом, предлагается установить сроки выплаты дополнительной оплаты труда членам комиссии не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетом. Кто за данное решение, кто за да? 6.12. Все, да? Спасибо. По графику. У нас следующий вопрос поиски дня это об утверждении графика работы членов ЦИК на июль при проведении выборов депутатов mm -hmm. Анна Да, здесь важный момент такой, что часы, которые указаны в графиках и в сведениях, не должны совпадать с тем временем, которое у вас поставлено в тайдере по основному месту работы. ЦИК и Санкт-Петербургская комиссия. Планируют проводить встречные проверки, в том случае, если у них какие-то возникают сомнения. Поэтому, если вы работаете в комиссии в будние дни дневное время, то нужно, нужно, нужен документ, который подтверждает о том, что в эти часы у вас нету не проставлены часы так в табеле, да. То есть это либо приказ об отпуске, либо отдавая копия дубровой книжки, если эти и, либо справка по режиму. коллеги, если у вас есть ну, отпуск, вы находитесь в отпуске, заверенная отделом кадров, где э, приказ, приказ и подлинник. То есть, в принципе, надо справка по режиму работы. в да, режим. По идее, каждый должен. Да, да. да. По режиму. у меня за седьмой недели рабочей недели, но график у меня свободный могу вечернее время значит да 36-часовая рабочая неделя с неустановленным отпуском, так наверное, да. потому что у вечером, Если человек не то есть не обязательно. приказ и пойдем. И будете работать желание по график на июнь, по возможности заполнить на август и сентябрь, как вы видите, это существенно поможет у в Спасибо. Светили? Да? А, да, для хорошо. того, чтобы мы могли перечислять вам на карты дополнительного платного труда, нужно будет обратиться в банк, в котором у вас Взять реквизиты счета и заполнить это. Вот то есть номер карточки нельзя? Нет, нет а, Планируется а? оплата? Планируется оплата только полные религии на этом плане, то есть, Если у вас есть, допустим, есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, там есть, если есть, то то Давайте. А банк любой банк? банка. До 20 числа банк любой. Так, ну, мы тут уже график расписали. есть предложение, да, утвердить график работы в июле на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания. Кто за данное предложение? Кто за Шесть. и Ну, спасибо. Но это мы уже в конце да. Спасибо. Спасибо. Да. Переходим к обсуждению Следующего вопроса До срочного прекращение полномочий членов участковой избирательной комиссии Избирательного участка 10.93 В территориальную избирательную комиссию Поступило заявление от Ивановой Натальи Валерьевны Которая являлась председателем Участковой избирательной комиссии Участка 10.93 Просит освободить ее от обязанностей члена комиссии по семейным обстоятельствам Поэтому ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы освободить от обязанностей Ивановны Наталью Валерьевну? Кто за? 6. Следующий. О назначении членов участковой комиссии избирательного участка 1093 с правом решающих голосов взамен выгодшего. В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 1093 Ивановой Натальи Валерьевны э -э предлагаю назначить из резерва состава участковой комиссии 1093, члена участковой комиссии избирательного участка 1093 Ангела Оксана Николаевна, предложенную в состав участковой комиссии, собранием избирателей по месту работы. Это, думаю, школа, да? Да, а, школа 290, она учитель русской языка и литературы, Тут в этой школе включена группа. Кто за данное предложение за 6 1, Следующий вопрос повестки дня. Значит, в связи с досрочным прекращением полномочий председателя участковой избирательной комиссии 1093 Ивановой, которая являлась председателем участковой избирательной комиссии 1093, предлагаю назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 1093 Васильеву Елизавету Андреевну. Является членом участковой избирательной комиссии, работает в школе 290, э, в общем, имеет опыт работы в участковой комиссии, в принципе, рекомендованный членом комиссии. Кто за данное предложение? Там второй. у нас была Филиппова. Да. Нет, это... Филиппова это 1-2-3. А? Следующий вопрос. Нет, нет никаких претензий. Кто за да, предложение да, да. Да. За Так, следующий, да, следующий вопрос немножко прекращение О досрочном прекращении, по-моему, членам участковой избирательной комиссии 1.05 поступило заявление от Гусевой Валентины Петровны, члена комиссии 1.05, которая была назначена по предложению политической партии ОБГР, написала заявление, просит ее освободить в связи с переездом на новое место жительства. За заданное решение за шесть. Следующий вопрос на назначение члена участковой комиссии избирательного участка одиннадцать ноль пять. Правом решающего голоса вместо Связи с досрочным освобождением Гусина Валентина Петровна. Предлагаю назначить из резерва состава участковой комиссии одиннадцать ноль пять. Екатерину Валерьевну, которая была выдвинута в резерв Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии ЛДПР. То партию мы меняем на партию. Кто за данное предложение, Да. 6 Следующий вопрос. О досрочном прекращении полномочий члену участковой избирательной комиссии 1122 Вступило заявление от Сыпунова Юрия Александровича, который являлся председателем данной участковой комиссии. Просит освободить его от обязанности члену участковой комиссии по семейным обстоятельствам. Кто за данное предложение? Да. 6 единогласно. Освобождаемся. Юлия Александровича. Полномочий члена избирательной комиссии справ решающего голоса. Следующий вопрос о назначении члена участковой избирательной комиссии 1122 вместо выбывшего. В связи с досрочным прекращением полномочий сопумого предлагаю назначить из резерва в состава участковой комиссии 1122 Елену Филиппова Елена Николаевна, предложенную в состав участковой комиссии собранием избирателей по месту работы. У нас был региональное отделение российской политической партии за справедливость но представителей данной партии в составе резервы нету филиппова елена николаевна является зам директора школы 291 да, зам директора школы 291 по кадровым вопросам в принципе рекомендованы и тоже членами Да, назначения в члена комиссии Ответственный, мы с личной беседовали. Так что предлагаю назначить. Его нигде, его. Не, не да. сказать, никаких претензий -то не было. Кто за данное предложение? За да. 3 единогласно. Следующий вопрос о а назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 1122 В связи с вот, досрочным прекращением полномочий председателя Софнова. Предлагаю назначить председателя участковой комиссии Филиппову Елена Николаевна, которого ввели в состав комиссии. школы и членами комиссии. не считаю, что ей с ней комфортно работать то за данное предложение, за 6, еще один скидку. Что? Расчитал. Да, да, ну, нет, нет, Одна там есть опытная зам председателя. Мы ей предложили, а она будет нет, председателем не буду, а вот как бы поддержать председателя готова. Так, и 16 вопрос о для исключения из резерва состава участковой комиссии. Значит, тех людей, которых мы ввели в основной состав, мы предлагаем Санкт-Петербургской избирательной комиссии исключить из резерва состава. И дополнительно еще, по личному заявлению у нас от э, Гребенцова Сергея Сергеевича, он просит вывести составу участковой избирательной комиссии 10.93. То есть, кто за... Данный проект решения. Кто за 6 отказа? Таким образом, повестка дня у нас исчерпнула. Можно а сегодня проинформировать у нас благодаря тому, что Дарья Александровна написала ходатайство в администрацию, было разрешено нашему самовыдвиженцу установить куб. Это Уникальный случай обычно в других районах всем отказа. Поэтому, да, да как он попросил, попросил передать да. благодарность, да. что я и делаю. И еще один вопрос, я уже задал его, хотел да, быть, озвучьте, чтобы да, все озвучить всем. Значит, у нас уже началась предвыборная агитация, и не всегда на нашей территории, не по 18-му, а по 6-му типу. Не всегда эта агитация происходит законно, на мой взгляд.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 Позиция должна быть одна, законная, правовая. Есть правоохранительные органы, которые должны... Значит, быть. мы можем обращаться в правоохранительные да. органы. Да. Самодеятельность на сегодняшний день должна быть исключена для того, чтобы не попасть в соответствующие страницы прессы. А. Потому что члены на комиссии начали совать прокат, и там, не должны быть. Должен быть выход, актирование, протоколирование, составление соответствующего э, правового документа, нормативного мессии протоколы вынесение на рассмотрение соответствующей структуры и принятие решения либо там, ликвидировать это убрать, стереть да. и так далее. Как мы будем относиться к этим кандидатам, если это будут наши кандидаты? Мы будем их снимать с регистрации? Что мы будем предпринимать? Вот, насколько жестко у нас будет позиция по относительно Значит, Понимаете, доказать э, умыслы, что он это сделал, это очень сложно ведь э, должна быть доказана вина при действия. действиях uh -huh. вот, он может в ходе судебного разбирательства например уповать а это оппонирующая сторона Безусловно. мои недруги мои конкуренты, конкуренты взяли это сделать для того чтобы меня снять из дистанции поэтому этот предмет конечно рассмотрение суда мы сами мы можем решение. письмо, например, направить этому кандидату письмо, уведомление. Да, мы можем. Мы и можем. И мы вообще, нас... кто кто. Пусть он напишет Значит, жалобу. Не обнаружен. Вот, смотрите, и еще насколько что, что Входят, в ходе либо в каком-то там находится агитационный материал, который нарушение. Там вот это вот. то закона находится там. Пожалуйста. Прошу вас разобраться, убрать и так далее. В противном случае будет составлен протокол Мы и будет вынес, вынесено на вот нас. сегодня, сегодня именно так и поступил. Я предупредил, чтобы они сняли, оставил свой телефон, я пока никто ничего не звонил. Вы, Вы как член можете дождаться своего протетория и, и должен быть вписан, ну, если завтра что сниму, с, участи, с участием либо в его присутствии членов избирательной комиссии и не более того. То есть то вот. наша позиция как? Самим э, не влезать. Позиция, а. позиция правовая должна быть, мы должны фиксировать, актировать, участвовать в этом, но сами писать письмо мы, можем, да? мы будем писать письма в случае обнаружения, не про... да, из... а из... извещать штаб, мы... письма штаб конечно, штаб что штаб его штаб. конкуренты а, ведут грязную да. предполагу. Да, все, все это должно быть легитимно не должно это быть под ковер, и вы и, тем более мы должны принять участие, э, сорвать э, соответствующую адекционную агитационный материал, потому что со мной не Нет, ну, такая позиция То Только правовая. Ни шага, ни права, ни, ну, ни, мне, ни, ни зрения. Зрения, да, вот Санкт-Петербургская избирательная комиссия, я смотрю, у них уже несколько решений по данным вопросам было, да, к ним обращались, там, допустим, руководители парада, там, политическая партия незаконно-предвыборной агитации и решение, которое они... Понимали, если там, признать подложным анонимным агитационным материалом и обратиться в БУ МВД с представлением обрещения распределения указанного пункте 1. Ну здесь будет просто, в данном случае, потому что это рядом да. с пунктом милиции, да. с, с опорным пунктом милиции. Да. Так, отец, он сейчас говорил, по что это как висело агитационный материал, еще повешено год там назад и так далее, и так далее. Да, да оно работало до начала новых выборов. Да. Сначала он был ПУРО, со тысячи окейтационный материал. Конечно, он не должен работать. Он должен нет, работать. Поэтому я считаю, что в данной ситуации с ЛДПР он не может сейчас распространять, раздавать всем блокноты, напечатанные. Ну, Здесь Но это наша проблема теперь. Наша проблема, да? А, он еще не является зарегистрированным. Да. Он еще не, не кандидатом. Он может свободно сейчас идет. Как зарегистрироваться, вопрос. Расстанин. Ну, понятно, мне Важно было нашу позицию понять. Ну, вы помните, что позиция тоже ведь она будет не то, что меняться, она не может меняться, у нас позиция должна быть правовой. Ну это у всех У него тоже правовая. Ну, не тоже он правовая. сказал, что он писал этот закон. Куда уж правовая. Нет, он на самом деле писал Я поэтому все претензии. Я теперь знаю, кому обращаться с претензиями по этому закону поездка дня наша исчерпана. Так, нет, единственное, что да. я хочу вас попросить, значит, граница Ну, я уже сначала должна отписаться.